Друзья, всем привет! С вами Наталья Павлова, Инвестиционный центр Павловы Партнеры. А сейчас я отвечаю на вопрос нашего подписчика, как выиграть торги, которые признаны недействительными. Но ну, для начала давайте разберемся, торги признаются недействительными тогда, когда в этих торгах были какие-то нарушения. Как правило, тот, чьи права были нарушены, он и подает жалобу, и поэтому торги признаются недействительными. Это может быть недопуск кого-то до торгов без оснований, то есть человек сделал все правильно, но его к торгам все-таки не допустили. Либо какая-то борьба за цену была несправедливой, то есть победил тот, чья цена необоснованно оказалась лучшей и так далее. Что происходит в момент, когда торги признаются недействительными? Договор победителя считается недействительным, расторгнутым. Всем участникам торгов, в том числе победителю, возвращается за в определенные сроки, да, в полном объеме и назначается новая дата торгов. Она, возможно, будет обозвучена не сразу, для этого нужно следить, мониторить данные по этим торгам. Когда вы уже готовитесь к новым торгам, обязательно проследите, чтобы с вашей стороны не было никаких нарушений, чтобы вашу заявку допустили и чтобы торги снова не были признаны недействительными, потому что у вас что-то было не так. Значит, Когда вы уже выходите на торги, вам обязательно еще до торгов нужно быть уверенным, возврате вашего задатка потому что в случае если торги признаются недействительными или вы не победили в торгах задаток вам обязаны вернуть а вот правила возврата задатка его условия они прописываются уже в сообщении о проведении торгов и здесь могут быть разные условия их устанавливает та сторона которая продает это имущество поэтому все что вам нужно сделать для того чтобы победить в торгах это тщательно проанализировать то имущество которое вы покупаете покупать его только в том случае если им действительно выгодно, не гонитесь за победой. Торги – это то место, где мы не только побеждаем, но и зарабатываем. Каждый день выходит огромное количество имущества на торги, и торгов просто тысячи. Вот, поэтому не гонитесь чисто за победой, гонитесь за выгодой. Я желаю вам удачи, успехов, если вдруг какие-то вопросы у вас есть, пожалуйста, пишите, мы с радостью на них ответим, обязательно подписывайтесь, нажмите на колокольчик, всем отличного настроения и на связи, всем пока!